Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Horizon. Значит, значит, куда мы с тобой идем? Мы сразу с тобой счиаем. Вот это я так и не могу сделать, да? Почему замочек висит? Это чё? А заезд. Я вот здесь прошел. Новое задание. Я понял. Так, это что за дополнительное? Срез воды. Доберитесь до среза воды. А. До среза воды там дополнительное задание. Дополнительное основное. И сюда нам надо найти альву. Ага. Скорее всего, нас куда-нибудь вот сюда пнут, потом за этим омега уровнем. Ой, где-нибудь поближе я могу пойти? По всей видимости, нет. Ладно, пойдем пешим, что? Да? Что делать? Как бы, ну, выбора особо нет, не сохранился. Я там на костре, поэтому придется ножками. Ну глядишь, может где машину кумина идем по дороге захватим, посп... по... проскочим по быстренькому. Или нет, я кажется здесь никого нет. А... Рассказываю. А... Вчера, да, вчера все правильно, <н -х roaring> не путаю дни. А -а тусил, тусил, было день рождения у U -U у меня, так что можешь меня поздравить, я приму как бы твои поздравления. <н -х> <sting> ну так, знаешь как-то. Празднование пошло, и я забыл, что... Се... Блин, серия же, серия! Забыл серию выложить, представляешь? А, так что для меня это сегодня, для тебя это вчера. Значит... ой ой ой ой тихо-тихо-тихо-тихо, не ходи по этой гадости. Для меня это сегодня, для тебя это вчера. А, вышло целых две серии. Одна Dying Light, другая Elden Ring. Вот, Элден Ринг вообще вышла. Там большая, крупная серия на 2 часа. Опачки. Опачки, костер. Это нормальный, да? А, это заезд. Блин, че я... Да я сохранюсь, пожалуйста. Так, поэтому... Не-не-не, не сегодня, ребят Сегодня недогонок Сегодня мы получаем омега-уровень фара э, Готовимся поглотить Гефеста Ну, не знаю, сколько еще Мне кажется, мы с тобой где-то, ну, может, процентов 70 игры прошли, да? Я здесь пройду? Ну, показывает, что пройду, поэтому пойдем Надеюсь, проблем по пути не встретим Ой, так что я вот только-только недавно проснулся. Где кто-то был? Кто-то был. Да. Я же видел, что кто-то был. Поэтому я только проснулся, только, блин, оклемался, только, блин, в себя пришел. Время уже обеда. Я только от этого акклиматизировался к обстановке. Так что, может быть, немножко буду сегодня чуть-чуть это. Вяленький. Не знаю, может раскачаемся сейчас. Кто знает? Так что. Ну, так оно бывает. Что-то здесь вообще как-то пустынно, туманно и грустно. Опять вот это вся. Мы же захватили Диметру. Че, восстановлень... восстановление почвы никак не это? Восстановление почвы никак не прогрессирует. Ну Хотя это за один день не должно, вроде как быть, да? Блин, что так жарко? Что жарко, блин. Ну вот, а чтобы не было жарко, можно включить кондер. Но кондер я включать пока не буду. Иначе меня продует, и я опять заболею. Так сно... А так нос, блин, это... До сих пор закладывает. Может, это уже что-то хроническое? Ого! А, нормально. Это кто? Нарокоп? Ну, похоже, да. Ну, нарокоп это пофиг. Может, перед заданием надо было хотя бы аптечек купить, а? Не-не-не-не-не-не-не. Я не готов конфликтовать с ними. Хотя... А тут, блин, столько машин надо перебить, чтобы все все прокачать. Да? Какие-то супер редкие детали надо. Что происходит? Кто с кем борется? Это враги? Ну, если отмечается, то точно враг. А вот это можно сбить? Давай попробуем. может пригодиться в бою. Не падает. Почему? Ну не падает. Ладно. А еще один. Засаду тут не устроить хотели, да? Я вас раскусил. Давай я сразу в черепушку. В бакушку. Что такое? Вот это можно сбить? Да давай собьем как-нибудь. Да падай, камень. Иди, Да-да-да, иди-иди. Это был отвлекающий маневр. Просто камень в лоб, чтобы она отвлеклась. Вот и все, ни с кем драться не надо. Прекрасно. А, ломки, шипоствол. Шипоствол мы такой видели уже. Так, я пойду в воды, зайду, конечно же, потому что... Почему бы и нет... Нам сказали, там боеприпасов можно подналутать, поэтому... Главное не светиться. Да все нормально, увидела Видела, мы их просто обманули как дурачков. Я хотел, конечно, камни скинуть. Вот он, вот он, могучий зверь! Вот он, царь природы, да? Интересно, если вот а, был бы какой-нибудь здесь симулятор, посмотреть, кто из машин сильнее, знаешь, типа настроить громозила против там огня клыка или что-нибудь, ну, вот, ну ты понял, да, суть? Я бы посмотрел на это просто, чтобы оценивать, кто из них могу, могучее, сильнее. Кто-то может более быстрый, кто-то более сильный. Это было бы интересно в целях изучения, почему гея такой симулятор не создала. Он, ну, кстати, костер, костер давай залутаем, а это Кто? В нее надо стрелять огненными. Клинары. Я такого не видел. Ты понял, новая машина. А, так что я говорю? Кондиционер включать не буду, потому что меня продует. Можно. Можно, в принципе, открыть окно. Открыть окно, но тогда будут лишние шумы. Такс. Здравствуйте. О, вилочка грифа. Мне была нужна. Так, а как мне дальше? О, едить нам еще. Идти, идти. Ну, это я... А, кстати, тут был костер. Мне бы пришлось так все равно. А -а -а. Неизвестное убежище. Ой, блин, как бы... Как бы так, блин, пройти... Ну, блин, дорога долгая, дорога дальняя. Вот эти, кстати, кто у нас? Это сикачи, по-моему, я их захватывать не могу. По-моему, не могу. Да и мне как-то надо... Ой, блин, взял, потерял машину, которую в начале, да? И все, теперь мучаюсь, пешком хожу. Ладно, пешком ходить полезно для здоровья. Поэтому не будем жаловаться. Кому-то явно тяжелее, чем нам. Это кто? Это заяца, а это ящерица. Эй! Эй! А, Чаквела какая-то. Это не ящерица. Ящерица Чаквела. Застава мятежников. Эй, не попал, ладно. Застава мятежников. М -м -м. Вообще большая. Блин, ну такая, я смотрю, не маленькая. Заставами мы, наверное, займемся потом Смысл нам ими заниматься сейчас? С них особо профита не получишь А вот, кстати, до среза воды там мы почти и добрались Блин, я не знаю, открывать окно или не открывать Будут лишние шумы там, типа, с улицы у нас тут, блин, дорогу делают еще Уго, там еще и на это У них еще машины там под контролем Не, я тогда не согласен пока что надо подготавливаться, идти ловушки расставлять. Ну, не. Чего? Убейте мятежников. Найдите командира заставы. Я задание какое-то начал выполнять. Так, подожди. Ну, это вход к мятежникам, да? Да и это я знаю. Да, подожди. Мне куда-то можно по-другому пройти. Эть. По горам, по горам. Ой-ой-ой. Она меня заметила. Конечно, заметила, бля Я прям в наглую на нее вышел. Так, так, так, спокойно. Где-нибудь здесь поднимусь. Давай подымусь. Прекрасно. Замечательно. Оп, оп, оп, и все Вот это я не очень удачно спикировал Согласен Так, вон еще кто-то Так, ладно, сюда Ну, я, мы вернулись обратно в джунгли То есть из пустыни в джунгли А вот тут, кстати, растительность вполне себе не тронута, да? Потому что здесь Диметра была Богиня плодородия, все дела Для себя-то она комфортные условия создала Так, тут где-то ловчие. Ловчие это, подожди, это которые невидимые? Вот это что светится? Ты видишь, это что такое? <гас> это ловушки ловчих, я понял. Ловчие, они невидимые. Давай поэтому как-нибудь аккуратно. Бляха. Ловчие. Мои любимые невидимые машины-убийцы. Да, да, да, да, да. Я так и понял. <говорит> да ладно, на тебе. Ага, все, побежал. Воу, воу, воу, тихо, тихо, тихо. Блин, блин, блин, тут вообще за подстава конкретная. Ну, вроде они как-то там затупили, не догнали меня, да? Да, все, все, все, ты, ты не догонишь меня в жизни. Ой, особенно вот после этого ты меня вообще прям не поймаешь. Ну только если у меня прям собьет выстрелом каким-нибудь. Так, ну я, вот эти большие машины, бесшумная атака на них не работает, она их не убивает. Опа, она? Это что? Это цветок? Не так кнопка. Ты чего? Он что кусается в ответ? Проход. А. -а, -а. Так вот для чего? Это что? Блин, спирали точно их же можно вставить куда-то. Ну как он... А, ну это полезный лут, это дорогой лут. Древние скульптуры... У вас есть неиспользуемые спирали или ткани? Да я знаю, их полно. Так, меня запалили. Дошло. Да, конечно, тут как тут не дойдет. Но мы, кстати, уже пришли срез воды практически. Сколько потратили на это? 15 минут? Мы повстречали старые машинки по пути поностальгировали, так сказать, по прошлым частям. По прошлым. Как будто их было миллиард. По прошлой части. Так. Ну, давай. А, костерчик. Может, до костерчика сначала? Хотя там, наверное, есть. Это же какой-то лагерь, типа. Там по-любому должен быть костер. А. Ну, все. Небольшой марафон пробежали. еще капанчик. ну где уже ну, смотри здесь реальная растительность прямо если сравнивать э, то что на востоке на западе как-то порастительнее поживее эта штука мне пригодилась элой мы это выяснили уже давно что это очень полезная вещь а так тогда со скалы спускаться низ головой не так приятно так, погоди. А, -а, -а. А, -а, а, Вон вижу вход. Наверное, это срез воды. Каталло предложил зайти сюда за припасами по дороге в паром. Было дело. Она тебя десятого, враги. И враги тебя не беспокоили. Тут где-то костер есть. А вон он. Ну ладно. Сейчас мы зайдем сначала. Заняться. Ладно. Срез воды позади. Значит, надо идти на запад, на побережье. Паром Квен где-то там. В смысле? Я только пришел. Так, зелий я бы купил. Я бы купил чуть-чуть зелий. Ресурсы, ягоды. Ну, давай докупим. Так, так, так. И инструменты. В смысле? У меня типа максимум. А, а что могу продать? Все могу продавать. Ресурсы. Часто встречается в руинах мира притечь. Продажа за металлические осколки. Сколько.. Это одна 512 стоит или это вся куча стоит? Ну-ка. А, это куча. Одна стоит 64. Блин, если бы одна стоила, блин, столько, то это было бы очень классно. Ладно, я особо... А, ресурсы для улучшения, ценные предметы. Но если это ценные предметы, может, я пока их не буду тратить. Мне бы, кстати, стол для крафта. Я вроде там вилочку грифона <сосы> нашел. Ой, как много звуков лишних а Че вы пахтите так тут у нас что где-то верстак был так это оружка это стычка где-то а вот верстак все прекрасно и не не, -не стычку я не буду играть пока что не сегодня может быть даже не завтра так, улучшение одежды. Подсумок. Вот, да-да-да-да-да. Это для чего? А -а -а, колчан для высокоточных стрел. Ну, пускай будет. Что мне еще надо? Шкура белки, перо грифа, перо гуся. Перо сойки. Шкура кролика. Шкура енота одной не хватает, прикинь. А -а, кость белки. Шкура пикари или пекари. <свеч> вилочка филина, блин. Еще одна вилочка. Кожа апаха, блин. Капец. Еще кучу всего надо. Подходи, ну давай, покажи. Покажи, что есть. Охотничий лук и скатеря. У меня нет циркулятора светокрыла. И циркулятора стихийного загончика нет. Пищалька. У него может есть. О, кстати, шкура белки могу взять. Давай возьмем, я смогу улучшить. Это что? Копательный коготь камни грыза. А вот вилочка сойки есть. Кость белки. А, Точно нужна кость белки. Да. И давай там эта шкура белки тоже нужна одна. Так, теперь я могу да, еще... еще... Я теперь еще два подсумка смогу улучшить, правильно? Я же правильно думаю? Если по моим расчетам все вроде верно. Да, да, да, да, да. Так, тогда я улучшаю зелье. Пускай будет. Теперь кость суслика, блин. Тут суслики еще есть. И подсумок для ловушек. Ну, блин. Ой, я еще могу улучшить. Ну, давай. Ну, неплохо. В целом, неплохо. Но только подсумки я улучшил не самые, которые... Ну, которые мне не так сильно-то и необходимо. Вот, кстати, теперь можно больше зелий таскать. Бродоцвет, мясо, дичи, ягоды. Ну, давай. Это я могу. Так, это и обычные три сильных. И одно супер сильное, да? А, максимум 5 лечебных. Максимум 5 зелий можно, таскать с собой. Блин, я это только понял. Ловушки. Ловушки вообще мне как-то особо не это. Не используем их. Улучшать нет смысла. Улучшить оружие вот эти нет смысла, мы ими не пользуемся. Эй, ладно. Вообще, на самом деле, лучше продать, да, которые оружки, оружку, которую мы не пользуемся. Так, а, продать Оружие, ну, соответственно А вот эти у меня заряжены сейчас Вот они показываются Так, это продать Это продать а, Какой из них Лучше? У меня сейчас этот Он типа круче, чем вот этот Так, ну тогда я этот продаю У меня взрыв праша есть А, это морозильная Морозильные я не пользуюсь, но пусть пока будет. Тимт пускай будет. Это есть, это используем. Копье нельзя продать, да? Да. Ну, я, я и не собирался. Так, ну и все. Может спирали попродавать сразу? Какие-нибудь зеленые, они стрёмные, типа считаются. Я попродаю их. М -м -м Перед следующей серией, скорее всего, я возьму и повставляю эти ворушку. Просто я не хочу вставлять в хорошие э, спирали, потому что мы оружку будем все равно менять, скорее всего. Так, ну вон, денег чуть-чуть подняли. Так, синие пусть остаются пока. Ну вот, еще чуть-чуть осталось. Зеленые они, типа, самые стандартные, самые слабенькие. Ага. Ну все, чуть-чуть денег подняли. Полторы тысячи. Тут можно, кстати, было продать еще. А -а -а -а, продать еще водяные ловушки я не пользуюсь точно. Хотя ловушки можно оставить, мало ли когда пригодятся. Да, ладно. Если что, ресурсы потом продадим. Ой, я нечаянно. Так, ну все, двигаемся дальше. В принципе, нормально. А, Задание пока не беру, потому что запутаюсь Мы... А, мы потом пробежимся с тобой Кстати Повар что делать? я забыл уже Дай, дай, дай, поговорю Вот, похлебка, что она делает? Это простое а, Максимальное количество здоровья Плюс 20% с, а, Сроком на 3 минуты А, ну это Временные это временные усиления. Так неинтересно. Я бы постоянные усиления какие нибудь получал бы. Да и ничего сделать, кроме похлебки, не могу. За сотню. Восстановление 25% единицы здоровья и 25 единиц выносливости. Не знаю, нет смысла пока в этом. Ой-ой-ой-ой-ой, все, утонул. Сейчас сейчас течением снесет. Так, ну давай, ладно я тут. Куда-нибудь полечу. Все равно нам туда еще 1600 метров, нифига себе. Ну, кстати, я прям до берега долечу, смотри. Как... Рядом со следом лежит тело. Что здесь произошло? Где? Так, попробую выяснить, от чего погиб тонок. Ты что мне какое-то задание левое пытаешься втюхать? <тюхать> Ну, он кто-то смысла. Ну, и чё? Чё происходит? Я на какое-то задание рандомное налетел. Он что-то... Ну, наверное, его вот эти побили. Вот эти товарищи. Так, вон там что-то есть, и вот тут что-то есть. О, захватчик, смотри. Может перед уходом еще раз осмотреться. Да тихо, тихо, тихо, не поли меня. Так, попробую выяснить, от чего погиб Тонат. А каким образом я выясню? Трупы чего? Ну классно ему. Ничего нет. Я ничего не вижу. Вот, может, вот по кровавым следам надо идти. Но это не кровавые следы. Может, перед уходом еще раз осмотреться? А потом осмотримся. Давай не Не сейчас, ага. Потом мы так пропуска мега уровня не получим никогда с тобой. Там, кстати, камень был. Камень... Камней у меня нет. Мне бы, Мне бы... не помешал бы. Как бы пригодится не знаю. You. Не знаю. <с> Что сегодня с речью вообще не так? Пригодится ли не знаю. Но лишним точно не будет. Так, ну я правильно иду? Да, да, да. Все верно. Пока все правильно. Так. Ну мы что-то с тобой вообще какое-то странное путешествие ушли. Охотничьи угодья. Блин, камень пропустил, прикинь. Ладно, уж не будем возвращаться. Проморгал. Вообще, в идеале надо бежать вот так сканировать, смотреть, что у вас тут валяется где, да? Вот, например, вот тут кабанчик. Пикари это или это кабан? Это пикари, по-моему, нет? да ну давай Да-давай. Ага. О, отлично. Только мне, по-моему, шкура нужна. Или все таки кость. Ладно, проверим, когда буду в лагере. Так, ягоды подбираем. Ягоды пригодятся. Еще километр. Ну ё-моё, какая большая карта. А, я не помню. В первой части мы так далеко с тобой бежали вообще. Вроде как а, у нас все было плюс-минус рядом всегда. Нет? Насколько я помню, да? Так. та та та это кто? А, это пацаны какие-то. А, ну это, наверное, эти квен. Буду сейчас это, орать на меня, да? Или меня пропустят? Ну, он сам нарвался. Где он? А, -а. с что-то упало. Вот, шкура. Может, даже сейчас могу что-нибудь улучшить. Так, ну чё, меня пропускают, нет? Ну, вроде как никто ничего не орёт. Не нападает. А, так надо с этой Сальвы спросить, какого фига она знает про Элизабет Собак. И то есть, когда она меня увидела, она сразу поняла. Она не стала Да что? Чего? Нет. Не надо. Твою за ногу. Здесь подойдут водяные снаряды Какие нафиг водяные снаряды Ты ничего не сделаешь с ним Надо быть тише воды Ниже травы Так 900 метров, ладно Там кто-то что сканирует А, это дрон А как на него запрыгнуть? из дерева еще один дрон циклопа нужно извлечь из него данные и подключить к куполу ну, на, на дерево я не залезу вот на эту штуку может залезу. на нее может быть ну как А? эти ну, я не достаю и типа надо откуда-то запрыгнуть туда вот типа чуть повыше, если бы я поднялся. То я бы зацепил вон тут. Может М -м. нужно на что-то залезть, чтобы запрыгнуть на дрон. А, вот же, -мо. Так, и теперь я вот так делаю. Оп. Ну все, сейчас получится забрать его. Где он только? Не, ну так-то я и не допрыгну. А, -а, -а. Спасибо, спасибо, я жал вообще-то. Так, давай еще раз, ладно. да попробуем вот так, оп, и вот так, оп, да, все, так получилось. Так, ну теперь я его за... смогу забрать сюда. Ну давай сюда, ладно, где он? Давай подлетай, я так тебя мимоходом заберу. Ага. Почему она не зацепилась? Ответь мне Почему она не зацепилась? Вот она же прям в него летела, целилась Ой И Где я? А где дрон? Где-то здесь? Здесь был костер? Чего? Я что-то вообще теряюсь во днях, во времени вообще. Да, еще не проснулся до конца. Ладно. Вот как это называется? Вот. Может, надо сначала просканировать его? Чтобы она поняла, что надо конкретно на него запрыгивать. Чтобы извлечь данные нужно спустить дрон. Может прыгнуть на него? Так давай прыгай! Вот Наконец-то! Почему всегда со второй давай попытки? Со мной! Почему со второй попытки всегда? Вот Теперь прям, мне прям нужно из дрона Всё, прекрасно. Модуль дрона наблюдение 549. Я 549 этих дронов не буду искать, вы чё? Я помню, в, в Assassin's Creed во второй части надо было во всей игре найти 100 перьев, 100 перьев. Во, море! Приколись, море! Даже волна есть. Фак, во, крутяк. И, и вон остров. На острове по-любому что-то есть. Блин, я бы сходил, конечно. Ну ладно. Мы еще сходим обязательно. Блин, крутяк. Море это всегда круто. Вон, вон, вон. Ой. Что такое? Зевато напала. А, так. А, вон, я говорю, огонь. Там, значит, лагерь. Давай как-нибудь на сушу, что ли, Лой. А, я понимаю, море это классно. Но пешим ты быстрее передвигаешься. Ну ты перед встречей с решила ополоснуться чуть-чуть? Ну, как бы ладно. Чистоплотность. В чистоплотности нет ничего плохого. Ах Так. Вот, все, я пришел, да? А, это и эти, блин, пацаны. Загонщики, гонщики. Может, гонку одну по барику жахнем? Элой, я, ты... да. Не смогла устоять. Просто решила узнать, как дела. Угу. Слышала, он гонялся на терзаче, просто так. Думаешь, с тех пор он и носит маску? Ну, чтобы скрыть шрамы? О чем это все говорят? Про их это лидер. Я раз на зубы не объявился опробовать новую трассу. Может, испугался, что в этот раз проиграет? Однажды его везение закончится. Я его обойду Но и этот... заставлю показать, что у него под маской. Это дерзкий трас. И когда видели да. его лица? Последнего из тех, кто пытался посмотреть, он так отделал, что наверняка что-то сломал. Это был момент единения. А мне все а? равно. Имеет значение, лишь каков ты на трассе. Пока начнем гонку без него. Джозек, проследи, чтобы у нее была машина. Я вообще не соглашался а на гонку. Победить Краснозубова будет совсем непросто. Ну да, будто он будет гоняться с Салагой. Ну что, ты в деле? Да давай, давай, ладно. В деле. Только я забыл, как. Ускориться, замедлиться, держаться крепче, чтобы избежать урона, ударить другого загонщика, использовать предмет. Так, ладно, давай попробуем. Я уже забыл, как. Мы вроде первую гонку как-то каким-то макаром выиграли, не знаю. Давай сразу. Вот я нечаянно. Это. Опа. Ах ты собака. Тихо-тихо-тихо. А? Беги, беги, беги. Что-то у нас как-то не это, не особо получается, да? Я, я тебя сейчас достану, блин. Ага, До свидания. <сих> Бегу. Какой я вообще? Седьмой. А, не попал, не попал, лошара. Ах ты собака! Ты да. Ай, да ты подвинься! Куда? А куда меня так и выкинуло? трассы-то, это моё! Я шестой! Почему я шестой? <свист> тихо, тихо, тихо! <свист> Свидание. Так да почему меня в, это как Выкидывает? Да вы чё меня выкидываете? Страсы, доймо моё! Кто-то вообще улетел. Да блин! <свист> Подвиньтесь, мазафакеры Я опять шестой, но ну, ё-моё Так, пусть она стреляет Да, да давай в неё, в неё Так, так, так, ладно, бежим пока Поправил этот аналог что... Да ты пес, мердящий Так, ладно, я пятый хотя бы Да отвали ты, ё-моё А если держусь крепко, я медленнее, да, бегу? Так, ага, я уклонился. Есть. Так, ладно, до свидания. А, начинаю догонять. Да ты козел. Ну тут уже финиш. Блин, я просрал. Я первый тебе. Да ну, подвинься. Это кто? Это волногрыз. Блин, там уже финиш. Ай, <смех> а, не попал, ладно Так, так, так, ладно Может быть даже успею еще что-то сделать Да ну отвалите, ну что ж Кто впереди бежит, а, огребает так сильно На тебе до да, кучи А, собака, ну давай я уже почти так, так, нет боеприпасов твою за ногу. Как? Нет. Да ну отвали. Так, так, так, так, так. Опа. Ага. Так, подвинься, подвинься. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. От Да нормально я, нормально. Не-не-не-не-не. Да я первый тебе шахнуть. Сюрприз. да не не не не Я первый буду. Нифига ничего не знаю. Так, мы на второй кук прошли, Да. Это что за подстава? Это че за подставы, блин. Вы чего меня тут раскидали? Так, так, так, ладно, бежим, бежим, пока. Вроде как что-то получается даже. Пока бегу, пока бегу. Вообще в идеале оторваться нафиг от них. Они ж не дают оторваться, сволочи! Вот еще... Да в другого, блин, же надо ударить. Так, ладно. А можно назад стрелять? Офигенно. Да, ну хватит. Ч ⁇ все в меня-то стреляют? А да, я видел, целился. Да, мне мне на самом деле-то вообще пофигу. Главное держать лидерство и все. Ну-ка, подвиньте. Так, ну чё, где финиш-то? А, я первый? А? Лошары, блин. Вообще, салага просто вас рвёт, блин. Первый раз на машину сел. Ладно, третий за всю игру. Первый раз я просто так по приколу на ней покатался, которая у нас была изначально. Второй раз в этой гонке и третий Неплохо раз. В год гонка. Салаги, да? Вообще нормально. У тебя могут быть все шансы против Краснозубова. Вот, то если ты меня признал, да? Сделаю. Да? Ну, попробуй. Ты уже пробовал, у тебя не получается. Как нашел Да? Ну, попробуй. Ты уже пробовал, тебя не получается. Так. Приходи, глянь. Окей. Раз я хочу победить Краснозубова, почему бы не начать с тебя? Посмотрим. Буду рядом. Или он не участвовал? Я как раз свои стрелы. Все? Лошары, блин. Серебряный слиток. О, сколько опыта дали. Так, э -э, секунду. Секунду, секунду, секунду. Э -э, гонка еще одна. Две гонки мы сделали. Прекрасно. Так, ладно, идем дальше. Идем дальше, пока все неплохо идет. Не знаю, серия, наверное, будет в двух заездах. Неплохо тоже. Трофеечка. Это же это Рэппа. Плеха! иди ди ди ди Есть. А куда он упал? Где он? Куда он упал? Где-то на скале? Вон там? Блин. Ты не мог пониже упасть. Ну да, с него что-то упало. Ну ладно. У нас сегодня какая-то добытческая серия. Перо пеликана. По-любому нужно будет. Но я не помню, чтобы где-то оно было нужно. А, перо перекана не было нужно. Там что-то вилочка Сойки, что-то там суслики. Блин, где этих сусликов взять-то, -мо. Я ни одного суслика не видел. Так, ладно. А -а -а. Что говорил? Серия будет где-то часа полтора, да? Да, ну так и будет где-то. Примерно так оно и планируется. Часа полтора. Еще плюс надо записывать чуть-чуть заранее серии начинать, потому что я скоро в отъезде буду, буду уезжать. Серии как бы надо выпускать, поэтому надо чуть заранее. Не знаю, как, вы, как... я не знаю, как это получится, но как-то это надо смочь, это как-то надо суметь сделать. Так я не понял, тут же вода голая, а прикол в том, что там показывают где-то длина шеи, где-то вот здесь, блин. Ни хрена себе. Так тут же все вода. Длина шеи где-то там по морю ходит? Прикол. Пацаны так далековато обосновались. Вот это, это ваш лагерь? Вот это вот лачуга? Снижаюсь. Спасибо за информацию. Это реально это ваша лачуга? Вот это вот? Ладно, надо переплыть на остров и найти а -а -а. причал. И Альву. На остров? Вон туда? Странно. В смысле никого вот? Что ж, значит никто не помешает мне взять лодку. Есть что? Ничего нет? Ладно, берем лодку, пока нас вон-то хреновина не нашла. Это кто вообще? Тихо, я просканирую его. Он не цепляется даже. Визор его не цепляет. Плазма на нее почти не действует. Терзать. Так, ладно, пока он э, нас не начал терзать, берем лодку и валим. О, мы сейчас поплывем А на нас какие-нибудь водяные машины нападут По-любому Так, ну она сама поплывет Или нам надо будет помогать Ну вроде сама плывет И дождь начался, блин, ну ё-моё А вот чисто логически а, Если идет дождь То лодка заполняется водой, правильно? То есть ее надо вычерпывать ну, дождь, наверное, по... должен был быть. То есть, по... Э, как по скрипту, скорее всего. Ну, вс ⁇,⁇ -мо ⁇ Да. А, ну, я думал, мы сейчас в шторм попадем. Меня сносит к югу. Придется высадиться на том пляже. Да так, спрыгни, да доплывел тут. Сейчас какие-нибудь проблемы начнутся, по-любому. Все же не может быть просто так. Эту сторону переправы тоже никто не охраняет. Нифига меня снесло. А, типа длинношей на острове, все, я понял <с> Ну так бы и сказали Туда да Подожди, какой квен, смотри, тут есть длинношей По приколу Вот так, оп А, офигенно Мне еще и туда бежать Наверное, в причале Надо найти его Ладно, давай сначала так Сначала здесь, потом там будет дорога туда Ну, не... по крайней мере, на карте это так показывалось Извини. О, прекрасно. Угу, угу, угу, угу. Попал. Видимо, когти мощных челюстей было недостаточно. ч чё, блин? Вы что драконите меня? Фух. Чуть-чуть я что-то это. Труханул немножко. Я запалился. Только он здесь не пролезет, мне пофиг, поэтому. Вот это я четко сейчас вырулил ситуацию. Только не падай вниз. Так, тихо, тихо, тихо. Так, ладно. Ой. Блин, что такое? Ухо, блин, чешется. его там внезапно нападает, ухо чешется. Сука. Что такое-то? Ловче. Блин. Ну и где этот пес? Это ловушки ловчих Вон он, вон он, вон он, вижу. У меня нет данных о перехвате таких машин. Надо еще длина шей. Уберись. Давай ты не будешь выходить на меня, а? Блин, а как мне пройти-то без палева? Ладно, тихо. Да быстрее! А копными путями сейчас обойдем. Фу. Спасибо. <смех> Блин! Рыскари, рыскари это херня. Так, давай высокоточными. Они побольнее бьют. Чё, чё, чё хотел сказать. Ой. Э не добил не ори, давай. Убиты все машины типа какого типа? Типа какие? <связывая> да, мне нужна твоя твой глаз. Сокоточные не буду больше тратить на них. Ну, поверни свои очи. Нормально. Вот и засады из кустов расстреляли. Какие-то трофеечки посыпались, да, прикинь? А, платинка вроде не сложная в игре. Просто тупо все сделать, все собрать, всех победить. Всех перехватить. Я смотрю, смотри, животные тоже а, свой ареал а обитания какой-то имеют. А куда оно упало? Ага. Коршуны. Надо быть чеку. Блин, а как я там буду драться-то? А? В воде ты особо не подерешься. Сколько коршунов? Один? Ну все один как говорится Кажется, что-то вырубило длинношея. Проблема с питанием... Посмотрю на повреждения. Давай посмотрим. Так, тут никто, ничего нет, панику не наводит. Ну и чё? Как смотреть? -то? Не хватает двух деталей. Это их утащил Коршун. Но, возможно, детали в его гнезде. Ну ё моё То есть мне придется биться с Коршуном. Так, это что? Так, а куда он унес? Вот, он туда? Ладно, давай добираться до него. Там, в принципе, есть площадка, где с ним биться, да? Или не совсем? Но один коршун, по крайней мере, это не так страшно. А, вот два уже прогрузка. Детали для нашей должны быть где-то наверху. Нужно лишь до них добраться. Давай, давай, давай. Так, что здесь есть подъем? А, нет. Блин. Так. А... Вот так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, давай сделаем таких стрел. У меня вроде ресурсов пока хватает. Но вот если будет какой-то жесткий босс батл, у меня, мне кажется, ресурсов все улетят. Где он? Морозильные снаряды тут не помогут Ну это само собой Ой блин, там вон еще какой-то этот таракан лазит Щелка зуб, да? Давай Элой Что, ты не достаешь? Не получается? Опачки На него. Я так понимаю, он чисто в этом месте будет. Блин. Ли его можно как-то подвинуть? Мы его как-нибудь подвинем, что ли? Да, блин, ну не получается. Наверное, его знаешь, что можно с ним сделать? Скорее всего, можно что-то типа вот этого сделать. Во -во -во -во. Все, все, все прекрасно. Так намного лучше. Ну давай, ну ⁇ -мо ⁇ Ч ⁇ ж так проблем у нас постоянно с этими длинношеями? Ой-ой-ой. Давай -ой. им сейчас успокоиться. Начнем там свою помойку ковырять. Я в это время подкараулю его. Давай, ну отвернись. Ну отвернись, занимайся своими делами. Ну пожалуйста. Ладно. Она меня засекла. Ой, как, как так-то. Та -та -та -та -та -та. Да, что ж такое? Ладно, давай вот так. Да ну не дергайся ты! Главное меня отсюда не, не шлепнуть. Че это не тот коршин, что ли? Попал, молодец. Офигенно. Подожди, это не тот коршин, походу. Ладно, ладно. Скорее всего. А... Скорее всего все, всего все равно сюда надо. Где он? Да ну, он дергается, прям сильно дергается. Давай быстрей. Да, блин. Да, блин! У меня сейчас убьет. Мне их не хватит. Как так-то? А, это обычные стрелы. Эй? <соскот> да хорош. Да слишком тесно. <соскот> да блин, как же бесит. Прям бесит сильно. Слишком маленькая платформа для сражения с ними. Так, ну хотя ему можно было выпалить оттуда сбоку. Где он? Я убил, что ли? Я победил? Я вот молодец. Тихо, давай не, не наворачивайся. Туда надо. Гнездо Коршунов. Не там ли детали с того затонувшего шеи Вот, скорее всего, да. Только как мне? Ага, понял. Я смогу к нему подобраться без палева? интересно, Любопытно прям. Коршуны. Ну здорово. А есть как-нибудь? Без палева, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как вот и все. Можно вернуться к нему Забрать деталь, что я видела. Неплохо. Это я забираю. С этим разобралась. Да еще и нашла одну из деталей длинной шея. Одна есть, еще вторую. В смысле, еще одна? Да вы что? Вы издеваетесь? Он туда надо теперь? Блин. Как же, блин, не живется он спокойно на этом свете. Ладно, ну, поплыли искать вторую. Тут где-то э, щелкозуб лазил. Вон, он, вон он. Ой, блин, ну, по-любому наверх просто так не, не забраться, да? Вот э, смотришь вот так со стороны, вроде вот сюда вот залазишь вот. На вот эту кучу камней. Запрыгиваешь вот сюда, цепляешься руками, подтягиваешься, блин. Ну нет. Она так не может, конечно же. Ладно, пойдем аккуратно искать вход. Может здесь можно спокойно без зуба подняться? ти ти ти ти куда? Ну, вроде как забрались даже. Ладно. Вот, кстати, может быть детальки. Нет, не оно. Ну. Я не знаю, как ее приручить. Может, тут где-то есть котел с нужными данными? Может быть, есть, но мы его искать пока не будем. Кстати, в этой части по котлам вообще особо не ходим. Так-то у нас в прошлой части даже сюжетно было заточено под то, что котлы надо будет ходить. даже с Гефестом в ко котле сражались. Нужно вернуться к гнизу Коршуна. Забрать оттуда деталь. Давай заберем отнесу их назад к длине шеи. Все, ну ладно, это не такой сложный длинношей, какой мог быть. Они просто решили как. А, в первой части длина шеев ты просто ищешь, где на них залезть, залазишь и все. А, потом, а, когда, когда, когда, когда... А, в дополнении Frozen Wilds они решили... Так, что это мы длина шеи просто так дадим забрать? Надо ему детали собрать, собираешь там детали. А в этой части они решили всех длин сделать какими-то замутными, да? нужно установить детали ну, длин на свои места сейчас установим восстановим длина шея только давай не будет так что он сейчас встанет мне нужно вернуться к тому длин нашей да я понял и с первого человек, раза надеюсь сработает а ну она сразу на него будет я просто думал сейчас его восстановить а потом он еще потом еще и надо и это будет что нет блин я думал сразу на нем будем Куда тут детали втыкать? Ой, что это? Сундук пропустил. Это золотой или зеленый? Просто если это золотой, это круто. Ой, прекрасно. где-то еще светилось что-то. А вот как мне вот эту рыбу поймать? А? Ладно. А куда детали вставлять-то? Не понимаю. Вообще прям не понимаю. Ну, типа, он мне показывал туда наверх, да? Ну, наверх я вставал, он мне не дал детали вставить. Что за бред? Рано или поздно я высохну. Может надо прям удержать. Длина шей, ну это я знаю. Блин, что такое? Как мне починить длина шеи, скажите, пожалуйста. Куда детали вставлять? Так, ладно, может, надо именно задание выбрать длина шеи, чтобы это навыки задания. А -а -а, длина шеи. Вот, 30 уровень. Ну, я даже не по уровню пошел. Ну и что? Я вижу. Как мне его восстановить? Что с ним сделать? -то? Как вставить детали? Прекращай. Зачем? Ну, ё-моё, я же хотел передвинуть. Может здесь, типа, где-то деталей надо что-то сделать? Я не знаю. Нет тут ничего даже близко. Ой, ну что за бред? Ну зачем вот так делать? Ладно, давай смотреть, может где-то что-то... Может где-то что-то куда-то можно и правда вставить. Вот эти вот трубки что светится. Ну это просто его очертания, типа. Блин, какая же глупость, когда вот не понимаешь, что делать. Мне прям такой раз. Вот, блин, вот светится, ё-моё. Блин, а вот нельзя просто простым сканированием вот показывать. Вот так. Теперь. Где вторая? Вот. и ну, навели бы этот счетчик сюда бы. Навели бы и все. Давайте зацепишься за него, Элой. Элой, давайте зацепишься, чтобы мы его просканировали по будику. Потому что если сейчас еще надо на него запрыгнуть, то будет вообще беда. Ц... А, так за него может зацепиться, я понял. Он же половина под водой. Точно. С возвращением. Все, гениальное. А где он? А. Так давай просто его догонять <laughs> Блин, я его сейчас и не догоню Блин, походу реально на него прыгать придется Потому что так я за него не зацепился. Вот надо вот сюда и лезть Вот сюда вот Так, давайте есть где опора какая-нибудь. Ну тут что-то похоже на опору нет. Так и. Если выберусь на сушу, может я смогу запрыгнуть на длинношею? Может и сможешь. Блин, меня приливом сносит. Ай. <реклама> Время-то уже полно. Чем мы сделали это за серию? Ничегошеньки. Где тут подъем какой-нибудь? Ребят, что не похоже на подъем. Есть? Вряд ли я смогу залезть туда. А как мне? А как мне тогда быть? Лой, скажи, ты у нас самая умная. Он ходит вокруг этой конс конструкции. То есть мне по-любому надо залезть на нее. Тут, тут повсюду куча лестниц. Но они не скидываются. А -а -а, не уяззимы к снаряду прекрасно Зачем осложнять мне еще жизнь Зачем вот усложнять э -э игру вот такими всякими дополнительными ненужными вещами То есть я сходил собрал длинношею все детали вернулся починил Может, длина шея смотреть под водой поискать другой путь. чего Какой путь? Что ты хочешь здесь найти? Мне интересно. Ну я вообще не вижу никакого пути. Я просто по кругу пропал. Никакого пути тут и близко нет. Интересно, какой путь она под водой хочет найти. Если мне надо в любом случае наверх. Это странно. Очень-очень странно. А, вот что-то есть. А, нет, блин, показалось. Блин. Какая же это глупость, блин. Ладно, давай я сейчас поищу, если что порежем. Если что порежем. А, во, я нашел путь. Я нашел путь блин вот только собрался только блин отсюда я смогу спрыгнуть на длина шеи да давай только мы вот так вот сделаем и всякий пожар Снижаюсь, получилось осталось залезть ему на голову Ой. Вот реально, я не понимаю, в чем была проблема сразу сделать так, чтобы он, а, чтобы она из воды, когда он начал вставать, сразу на него запрыгнула. Это вот же, это, это же всем упростило бы жизнь. Платили, плотили, плотили. Так, мы которого для нашей уже хотели второго? Все хорошо, по задача Третий, по-моему. местность разведана, прекрасно. Теперь Все, можно пойти да, на миссию. Так, мне в ту сторону. Можешь меня отвести, по-братски. Кстати, за длина шеев дают еще тоже опыт. 23 уровень. Прекрасно. Какой максимальный уровень? 50 -й? Но видишь, что в прошлой части навыки давали только за улучшение, по-моему, да? За прокачку уровня. А тут дают за задания, очки навыков, за длина шеев, за лагеря, за все подряд. Ты что, устала? Ой, я так долго плыть буду. А-а-а, Там щелка зуб. Давай на сушу. Сколько мне плыть еще? 300 метров. Я отсюда как-нибудь заберусь э -э, на миссию. Или мне предложат тоже куда-то там подняться, обойти гору и, и что-нибудь еще. Опачки. Это руины Город в Город полный разрушенный Саши. И где-то здесь под песком Фива. Надеюсь, Альва и другие крови могут их найти. Под песком фивы. Ага. А, я понял. Да мы же в фивы идем. <с> я забыл. Мы идем искать могилу Теда Фара. Не придется беспокоиться о запасе. Ой, тут кто-то что-то сканирует. Ага, я понял. Так, ладно, мне нужно сейчас а, маршрут чуть-чуть понять. Куда? Ага, я вообще не туда иду. Подожди, а как не туда? не Говорит, что мне как-то наверх надо подняться, нет? Ну, вот, типа, вроде как я по иду по правильному пути. По карте, по крайней мере. Ну да. Навигатор показывает сюда идти, ехать. Ну все, да. Вот эти квеновские столбы. Ну, далековато они забрались, на самом деле. Вот лагерь их, Да наверное там впереди вход в причал а ну вот пацаны уже хоть какая-то какая это жизнь да Живая это я это причал да я ищу Альву блюститель Бог и велел привести тебя к нему если ты прибудешь прошу идем кто блюститель беги скажи что мы идем это главный у вас да тут Опять какие-то интриги сейчас будут плести тут. Это она! Искатель права. Я тут тоже живая легенда. <свят> ну, корабль у них прикольненький там. Ну давай, новый персонаж какой-то. Незнакомка вошла в ворота. Я знал, что Альва не будет врать. Ты вылитая, Собак. Альва здесь? Хочу поговорить с ней. Я рассмотрю твою просьбу, когда мы поймем, кто ты такая. Вот так. Живая легенда, как считает Альва, или враг, укрывшийся под ее личиной? А, Я вот вам как. не враг. Ясно? Но на материке ваши солдаты стреляли в меня без предупреждения. Это ты так говоришь. Те солдаты погибли и не могут рассказать правду. Я пыталась уйти от боя. А, так этот тут чувак не главный был? А, значит тут этот главный. Позволь представить тебе директора. О, Школа. вот и наше загадочное гости. Что ж, Бохай, что ты предвидишь? Кто она? А, нет, все-таки вот этот главный. Это главная, загадка, мой директор. Но этот главнее, да? Почему она выглядит как собак? но ничего не знает о нас? Неужели мы поверим, что живая легенда родилась на убогой земле, отделенной океаном от мира избранных? И если так, то почему? Я не знаю. Она скажет. Но предупреждаю, лжи мы не потерпим. Mm. Отвечай. Что ты здесь делаешь? Какова твоя цель? Мне нужна могила, ты Я еще место под названием Фивы. И что тебе там нужно? Альва немного рассказала мне о ваших поисках. Пожалуй, мы ищем одно и то же. Способ исцелить мир. Как я и думал. Скажи ей. Чего? Мы нашли Фивы. Последнее пристанище тайн Теда Фарро. Так, Это так, так. недалеко Но путь закрыт для нас Машина не дает нам попасть В тот район Какая? Искатель Альва сейчас там Вместе с копателями и солдатами Она в порядке? Разведчики говорят, что машина Зажала наших людей Они обороняются А что ж вы на подмогу не, не идете? Машина, да? Я могу с этим помочь. Альва рассказывала о твоих возможностях. Но сперва несколько вопросов. Мы постараемся ответить. Какой же ты маньярный. Так, машины, это экспедиция вас двоих. А что, у вас что-то общее есть, пацаны? Че вы взгляд отводите, а? Значит, ты начальник Альвы. Коллеги из Совета Блюстителей поручили мне возглавить научный отдел и обеспечить сбор данных для этой экспедиции. Это а этот из императорской семьи, да? ты возглавляешь да? всю экспедицию. Это преуменьшение. Ты обращаешься к брату Но... императора всех Квен. Я так и понял. Наследнику земель Великой Дельты и первому директору за пять поколений. Ей достаточно знать, что здесь я управляю всем, и что я намереваюсь постичь тайный ФИВ. Я тоже. Повезло. А, так Вы нашли Фивы. Как? Легенды открыли их нам вскоре после основания причала. Почти год назад. Альва обнаружила древние документы. Я проверил их подлинность. Это они год уже тут тусуются? В них говорилось о постройке гигантского подземного дворца. Где именно? Близко. Под великой пирамидой в руинах неподалеку. Логично. Ты от обожал пирамиды. Вы были внутри? А? Нет. Возникла проблема одна из многих. Их мы сумеем решить в свое время. В первую очередь, надо справиться с машиной. Надеюсь, ты и правда специалист по ним, как рассказывала Альва. Вы пересекли океан на этих судах? Это было непросто. Великие не боятся трудностей. Воистину. Мы семь лет строили нашу флотилию. Эта экспедиция — величайшее достижение нашего поколения. Поход. За знаниями, через бездонное море, и на кону стоит судьба всего племени. И ничто из этого не свершилось бы, если бы не воля директора. Путь суда был труден. Как и покорение этих земель, наши моряки и солдаты через многое прошли. Я это знаю. Но все это... Во славу Квен. Я запомню. <плёг> Такая красноречивая, я не могу прям. Так, ну и все, последнее, Что да? Что именно вы ищете внутри ФИФ? Я думала, Альва нашла нужные данные. Плыть через океан большой риск. Поэтому здесь мы должны найти как можно больше свидетельств. наследия. И фивы важнейшая находка мы не уплывем отсюда пока не завладеем их тайнами я понял а что за машина не дает вашим людям отойти от фив громозев с ними мы уже сражались но этот что с ним сильнее мощнее и с черной броней да откуда знаешь неважно Будет непросто, но я с ним справлюсь. Судьба улыбается нам. Я знал, что будет так. Сама живая легенда пришла и... к нам. И она поможет Громозеф, мне а? открыть тайный фив. Громозев. Подготовься, блин. если нужно. И иди к Фивам, к основанию пирамиды в руинах. Громозев. Мы пойдем за тобой, как узнаем, что ты расчистила путь. Ага, ну да, спасибо. Громозев, блин. Крымозев, блин. А ч не буревестник сразу? Давайте всех туда в кучу, ч мне? Ой, что такое! Прикати зевать. Зеву, ты меня заражаешь. Так, я могу пацанов со снарядом сделать. Отлично. Неплохо. Так, ну дальше еще много чего. Вилочка утки. Я утку вообще ни одну не видел. Так, зелье. Зелье, зелье, зелье, зелье надо большое сделать. Так, и, и, и, и, и, и. Так, оружия нет смысла. Одежда тоже. Так, боеприпасы, боеприпасы. Так, ладно. Тут тоже в стычку можно сыграть. Пойдем дальше. Ага. -а -а Етить, колотить. Материчок-то не маленький. Да, отплыли себе на голову. Ладно. Не страшно. Пойдем сражаться. Так, пока слухи не буду слушать. Я правильно иду? Да. Все. Пойдем, громозева по бырику завалим. Как бы что, громозев, блин? Громозев раз, громозев два, да, и все. Да, пойду к большой пирамиде сражаться с громозевом. Да, я так и сказал. Идем. Это Разведчик чё? в небе. Наверное, дрон-циклопа. Чего? Вы извлечь из него данные? Да кого? Вот. Если туда наверх надо злазить, чтобы я, я... Не, я этого не переживу. Ну, вот Тут-то я точно не справлюсь. Так, ну я вроде это правильно, да? Да. Сейчас на пляж выйду, а там громозев. Но если там Альва с пацанами, то я как минимум не один с ним должен сражаться. Но откуда Илой знает, что он с черной броней там что-то супер вооружен? Это, этого вот я как-то не это. Не понял. Это, это типа фишечка этого? А, Гефеста, да? Наверное, может, а, да. Этот был. Беги, чужачка. Там бродит машина -убийца. Где? Да, машина убьет тебя! Вот <с ты где. Придется нам драться. Не надо! Давай не будем, а? Он меня еще не запалил пока. Ой. Ну, давай, делай. Пока он меня не запалил, будем готовиться к битве. Бляха, он идет. Ч на него действует? А он уже раненый. Он уязвим кислоте только? Бляха, у меня кислотных снарядов-то не так много. Ты что надо здесь? Ты что ищешь-то? Бляха! Че ты надо найти? Ага, ага. Так, так, так. Надо пушки ему сносить. Стоп! Да, да, блин, ненавижу эту хреновину. Так, так, так, тихо. А -а -а, коктейльчики, где мои? Вот. Хорошо, что я запасливая. Да, да, да. Так, все, а, спокойно. Сейчас, сейчас, сейчас справимся. Главное не очковать. Что, древний суток? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пригодится. Так, ну вот, у него срака здесь стоит. Ему главное вынести пушки. А, плохо. <свист> да тихо, ну не дергайся ты. Надо выносить ему пушки. О, плохо. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Есть укрытие, если что. Где он? Ага, все, прекрасно. Он там стреляет, в свою войнушку играет. Лоха. Да не... Я вообще ничего не увидел. Да беги, беги, беги, лой. беги скорее, блин. Тик. А, он по ним стреляет. Я му снес, что ли? А нет, не снес. Он, пусть он там, который играет свою войнушку. Ему главное снести сейчас вот эту фигню. Потому что этот его гранатомет, он прям жесткий. У нас уже не убил с тобой. Ч -ч -ч -ч. Есть Отлично. О, он что-то стоит тупится. Пусть стоит тупит дальше. Теперь верхнюю пушку сносим. И, в принципе... Ага, что-то он ожил. Что-то он ожил. Так, ну, вроде не страшно пока. Так. Он вроде там что-то тупит себе. Сам собой там что-то... На них отвлекается. Я просто подхожу, вот так делаю и все. Отлично. Ой, плохо. Так, что у него еще из уязвимостей? Какие-то сбоку, да, баллоны? Ага, вот баллон. Не дергайся. Ну пока неплохо идем вроде что-то. Вроде не так страшно-то. ладно, давай сюда. Вон, вон что-то есть еще. Хвальник. Нихера себе, ты что-то это какое. Второе дыхание у тебя. Чего он меня перехватил? А, черт. Давай так. Ну-ка, тихо. я сказал тихо, там что-то застрял. Он, нет? Но он иногда может делать достаточно это. Неожиданные Выпьи, пируэты выдавать. Конч... Да как кончились? Ничего не кончились. Не ври. Главное, чтобы он не разнес здесь все нахуй. плохо да КП не так много у него осталось и сейчас еще взорвется бак а? Да ну хорош давай я сейчас умру еще это Тут, блин два столба осталось хп осталось не так много. Есть. Есть, есть, есть, есть, есть. Плохо. Пару стрел еще. Блин, пока не... Ну, ладно, буду сюда. Отлично. Слабак. Ну пару раз было близко, что он меня сейчас вынесет. Так, давай с него возьмем а, боеприпасы. Ого. Нормально. С больших машин много падает. Куда? А где вы? А, <с> что-то я отдалился от вас, парни. Спасибо за помощь. Ваша помощь была неоценима. Я убила гром... ту машину! Ну Меня да! Меня прислал директор. Открывай. Мне нужно поговорить с Альвой. Тогда приходи. Открыть ворота! Подойди! Здравствуйте! Давно не виделись. Альва, рада, что ты в порядке. Ты избавилась от машины! Да! Но что ты здесь делаешь? Мне нужно идти да? Что, что мне нужно. Я была в причале. Встретила директора, и мы договорились с ним. Как бы. Ну, типа того. И ты поможешь нам попасть внутрь? Вроде того. Переговоры были напряженными. Очень. С этим парнем что-то не так. И я не понимаю, что ему нужно в фивах. Я думала, мы нашли на материке все нужные данные. Те данные мы будем разбирать годами. А директор требует результатов. Элой, будь осторожна. А вот и они. В наследии сказано, что Элизабет Собек помогла легендам преодолеть все препятствия. И так случилось сегодня. Ты сдержала свое слово. Хорошо. Фивы ждут внизу. Идем? А можно я с Альвой поговорю там, она мне что-то сказать хотела? Что-то важное хотела сказать мне. Так, ну, по сути, у вот нас это сюжет это Здесь полчаса было. было. Сейчас Пришлось мы только добирались. Очень много воды. Сейчас будет дверь, да, и там типа код доступа, и мы опять Элизабет Собик Альфа Прайм, да? Скорее всего, да. Узрите дверь Фивы. Это непростая дверь. А какая? Золотая? Теодор Да, Фара. в этом ты прав. Она откроется только перед одним. Тедом Фаро. Он там. Но в наследии сказано, что он тесно сотрудничал с Собак, доверял ей. Она могла открыть эту дверь, а значит и ты сможешь. Нет, не выйдет. С этой стороны точно. Ты сказал, что она живая легенда да и не возродилась а, Простите, Фаро был велик, но он не мог построить дворец один. Мы знаем это из документов, которые нашли. Из тех, что указали нам на это место. И мы нашли упоминания о нижних проходах. Может, их сделали для строителей или для слуг. Нам туда не добраться. Они затоплены и расположены слишком глубоко. Но да, я доберусь. Внизу может быть другой вход. Видите? собок всегда находит путь. на жопу Так сделай это и пусти нас внутрь. Ты чё раскомандовался, черт, а? Ой, блин, какой. Да сейчас вообще залезу, все заберу и уйду нахрен отсюда. Вода теплая. Как в горячем источнике. Почему? Тут где-то. Вот огромная. Чего? И спускается вниз до самого дна. Что это? Да магма? А мне куда надо, алё? Идите колотите. Это магма? Да? Так, я пытаюсь разглядеть что-то в, в этом молоке вообще нифига не видно. наверх толкает ладно идем дальше так нет подсказки значит плывем вперед давай алой брось какую-нибудь информацию пролом. может там проход где а правда на в вниз не спускался да. Тут я попаду внутрь. Так, ладно, плывем дальше. Главное ни на какую машину не нарваться. Хотя, если здесь была как бы база Теда Фара, и машины сюда вряд ли могли попасть, да? Хотя, кто знает, за много лет, что сюда могло заползти. Похоже, Давай только этот карбюратор не включится. Бляха! Сдеваешься надо мной? Он выключится сейчас? Нет? Выключился, выключился. Да, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, быстрее. Фу. Надо придумать, как остановить турбину, чтобы пробраться сквозь нее. А давай сканировать. Он проходик есть. Нет? Ага, борода. И что? Не застревай. Ну блин, я не знаю. Может, дверь откроется? Ага, не меня сносит нафиг. А, и мне типа он туда, чтобы он вот сюда попасть можно было. Давай, давай, давай. Давай, я почти там. Да давай, давай, давай, давай. Ага, -а -а -а, нет, иди, меня сносит нахрен. Давай, давай, давай, давай, лой. Давай! Я сейчас сломаю игру нахер. Давай, давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Да блин, нет, не дает, собака. А что у меня есть? что я могу использовать? Мне даже ничего не подсвечивает. Куда здесь можно сунуть? А, вот. Ладно. Не заметил с первого раза. Невнимательность опять моя. Тут должно быть что-то, что может остановить турбину. оказалось намного проще да а так это блин не дверь было а окно турбина остановилась или нет Здорово. а все ага. да ⁇ -мо ⁇ как же неудобно в эти моменты камерой работает еще одна турбина ⁇ -мо ⁇ так и ч ⁇ а. Надо, короче, по вот этим лампочкам плавать. Так, я внутри, Суса. Как мне впустить сюда кого? Опа, качалочка. Какой-то зал для упражнений. Все верно. Это качалочка. А, ну давай. И вот опять я прячусь в тренажерке и пишу, чтобы не сбрендить в этом зоопарке. А что такое? Не верится, что Григорий умер. Наш так называемый... Значит, Тед взял с собой в бункер-компанию. И эту девочку тоже. Чё, я не дослушал вообще-то. Ладно. Ого. Жилые комнаты. Довольно большие. Ну нормально, апокалипсис переживал с роскошью, так сказать. Ой, что-то серия опять большая выходит. Такс, такс, такс. Давай искать что-нибудь. Silence много интересного, кстати, пропустил из-за того, что с нами поругался, да? <laughs> Получается, да. Я не знаю, что у него там на уме, но он, он точно появится еще. Он, он не может просто так исч исчезнуть из сюжета. Вот прям не может он. Может быть он станет а, зенитый, знаешь, это такой второстепенный противник, а он прям основным противником нашим станет. Там залезет Надеюсь, на геромассива. Вот и я смогу впустить сюда к вами. Так а я еще не все посмотрел. Это я просто обошел, правильно? Да. Так, давай еще кое-что глянем. Ой, блин, что-то я уже подзатек, если честно. Надо сделать перерыв, что ли. И вообще надо заканчивать серию. Ну, ладно, давай вот а, сейчас до какой-то логической точки доведу. Я, я здесь был, да? Да-да-да-да-да-да-да. Все, уже кругами начинаю ходить. Так, ладно, боеприпасы нам все равно лишними не будут. Только зачем э -э, в этих бункерах были вот эти все боеприпасы? Хотя, с другой стороны, они же тут у, куча аппаратуры, им надо было чинить этой аппаратуру и все. Точнее, им нужны были детали, чтобы чинить аппаратуру. Ну да, тогда логично. Так, ладно, э, все наверх только, по-моему. Сейчас спустим сюда квен и посмотрим, что нам скажут. Вы посмотрите Этот бункер не лишен красоты Похоже mm. тут какая-то система доступа Я же говорю с размахом он это как у <свист> Апокалипсис переживал Еще и взял всех этих как у Всех сам порвал Ну в смысле отравил всех альф И, и, и, и дальше нас не пустят я понял Без квенов Отравил всех альф а сам тут с таким размахом отдыхал, да? Аполлона уничтожил, все, там да. сам, сам себе там все придумал. Я такой молодец. Ну, блин, вот вот эти богати, блин. Ну, смотри, да, прям гробницу себе сделал, прям гробницу реально. Фараон нашелся мне. Ага, тут. отлично. Протокол аварийного выхода. Запущен аварийный выход. Ну давай. Дверь открыта. Судьба ждет нас. Я знал, что у тебя выйдет. Что происходит? Директоры готовятся войти в фивы. дурак ты что нарядился то а почему-то одет как тот Фаро? я и есть новый фар его сущность перешла ко мне сквозь годы сквозь многие поколения его душа моя душа его воля моя воля от него меня отличает лишь одно я не знаю его последних слов его главных тайн. Но теперь дверь открыта, и тайны эти лежат передо мной. Я Когда ку я обрету мы с ним полностью ку поехала. У меня будет все необходимое, чтобы спасти нашу родину и мир, как сделал Фара. Да, Фара много чего наделал. Погоди. Кажется, ты что-то путаешь... Или не знаешь, кем был Фару? Лишь я достоверно знаю, кем он был, кем он стал, мной. Возродитель. Величайший из легенд. Человек, спасший весь мир. Вообще-то тот, и кто ты... его уничтожил. Ты понимаешь, Собак? Ты это она, предвестница Фару, его помощница. Идем. Мы войдем в Фивы вместе. Как и должно быть. Принесите ее одежды. Одежды? Он Фаро, а ты собак. Ради такого случая разве не должна ты надеть подобающий деловой костюм? А, нет, нет, нет, нет. Нет, я это не надену. Согласен. Ни за что. Бред какой-то. Ты обязана одеться подобающей случаю. Или что? Говорят. Собак ценила жизнь превыше всего. Это правда? Ладно. Давайте ваши одежды. Да мы же можем размотать их, Аллой. Что тут каких-то три дурачка, блин? Сам он на себя ничего не представляет, этот мужик. Красно. ну что идем Элуй, а где лук стрела взяла а лук куда делал поглядите вокруг какое величие владение фару а жду захватывает что красно где-то здесь фара оставил свои тайны пора их отыскать да, блин, дайте на паузу посмотреть. Нам оставить стражников защищать выходы. Пожалуй, так и сделай. <Denver Spanish> угу. Все, давай, короче, на этом закончим. А то я что-то уже подзатек, чуть-чуть подустал. Продолжим в следующей серии. Вот так вот как-то у нас внезапно реинкарнация Тедафара. Ну, не до реинкарнация. Так что посмотрим, что из этого вытекет. Как вообще мы из этой ситуации сейчас будем выруливать.